Вчера я открывал кейсы дотки, и я, конечно, надеялся, что когда-нибудь что-то подобное произойдет. Но на деле я думал, что я просто просру свои бабки, потому что кейс за три косаря — это ну просто дичь. Думал, выбью себе какой-нибудь мусор, но зато поору и соберу просмотров. Но то, что мне выпало, это было жестко. Конечно, я сто процентов это разыграю, поэтому досматривайте ролик до конца и обязательно чекайте условия. Так, ну что, ребята, всем привет, с вами Тоба Дота, и сегодня будем открывать кейсы. Посмотрите на мой лютейший баланс, 3800, я пополнил скинами на тесте дропе, так можно, это прекрасно, и вот для чего я это все сделал, это Unreal Case, я не знаю, он вообще самый дорогой из всех, что я видел, 3200, не знаю, что здесь падает, надеюсь, что-то очень годное, и, конечно, я это разыграю, если выбью, но мне кажется, что упадет какая-то какаха. Ну и чтобы видос не длился вообще 30 секунд, давайте откроем еще вот этот кейсик, посмотрим, что там падает? юристой собака! Нет, нет, падает какое-то говно. Ну, хотя бы окупаемся, ладно, продаем и давайте что-нибудь еще откроем. Golden case, что-то крутим, не знаю, что здесь падает. Какие-то, ну вот курьеры, кстати, золотые неплохие. Если бы что-нибудь такое упало, было бы классно. А, нет, падает, падает башер, кстати, тоже неплохо. 420 рублей, наверное, даже его, пожалуй, оставлю. Так, ну и давайте на Аркану, наверное, последний наш сундук. Крутим, не знаю, тут все две шмотки. Мне кажется, шанс здесь ну, дол должен быть 50%, по идее. Но мне кажется, что упадет какое-то полное вообще говнище. Ну, да, конечно, конечно, конечно, конечно. А, да, просрали 200 рублей только что, но ладно. Сейчас самое главное, Unreal Case. Unreal Case, я просто, я просто не знаю, посмотрите просто на эти вещи. ДК-хук стоит, сколько там он, 10 косарей стоит, по-моему. Вот эта вот штука, 6 в общем, вот это вот, вот это вот все, оно стоит ну каких-то нереальных денег, по 5-6 по тысяч. Но, конечно, есть и всякое говнище, вот типа арканы, которые нам все время хочется, но не за 3 тысячи, потому что оно стоит намного меньше. Ладно, все, погнали. Я, я не хочу на это смотреть, просто поехали. Я, я отворачиваюсь все, я не смотрю, я не знаю, что там выпало. Просто, просто не говорите мне, пожалуйста. Все, все, не надо, не надо, не надо. Размурился, смотреть, не буду, даже не просите, не хочу. Я не знаю, мне там по-любому какое-то говнище лютое упало. Так, все. Блять, 10-300, господи. Я думал, он тысяч пять стоит. Какие 10-300 нахер? Так, чуваки, теперь самое главное, давайте его заберем, выведем, чтобы ничего не произошло, не успело. Так, чуваки, момент истины принимаем этот хренов сет. Да, принять, принять обмен, нажимаем. И давай, давай. Ну, собака, да, все, наконец-то он у меня в инвентаре. Условия по розыгрышу в описании. Всем спасибо, всем пока.